Дмитрий, как мне объяснить отцу, чтобы он не поддерживал войну, привет из России. У меня есть опыт, У меня есть опыт Опыт мой говорит о том, что если люди поддерживают войну, как правило, до них очень тяжело достучаться. У них мозги все в русской пропаганде. В мозгах их поселился Соловьев со Скобеевой, и Соловьев сношает Скобееву в этих мозгах с утра до ночи, поэтому переубеждать их трудно, практически невозможно, и поэтому не имеет это никакого смысла. Вот что я вам скажу. Ну и по традиции Дмитрий, подмигните мне, пожалуйста, Даурен Алматан. Даурену придется уже третий раз подмигивать, подмигиваю. Даурен, добрый вечер. Сам то не до страна, <пишут> пишет какой-то человек из Russian Federation. Я их называю Российская Федерация. Так, чистая федерация. А как относитесь к Розенбауму? Друзья, я не могу коротко отвечать на этот вопрос, но я попробую. Александр Яковлевич Розенбаум – это человек, на котором выросли э, целые поколения. И одним из этих поколений был я, потому что впервые услышав э, Розенбаума в 1983 году, я влюбился в него бесповоротно. Это великий э, музыкант, великий поэт, великий исполнитель. Э, э, это человек, с которым э, для меня лично связано очень многое позади э, долгие годы дружбы с Александром Яковлевичем Розенбаумом. Его политические взгляды вызывают у меня боль. Боль, тоску э, и физическое страдание. Я искренне не понимаю, как человек, написавший великие песни, которые стали частью миллионов людей, и моей в том числе, может поддерживать Путина, фашистскую Россию, и войну против Украины. Я этого искренне не понимаю, и это, повторяю, вызывает у меня дикую, практически физическую боль. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. А «Куда делась Ирина Фарион, и что вы о ней думаете?» Я не знаю, куда она делась, и я о ней ничего не думаю. А... «Что говорят о Саакашвили, как он? Он плохо». Он очень плохо, просто очень сильно плохо. И это тоже большая боль, потому что человека убивают. Медленно убивают, наслаждаясь этим убийством, этим мучением. Это ужасно. На глазах у всего мира, хочу заметить. Как относитесь к Дамагарову, его позиция? Я не знаю его позиции. Я не видел в источниках никаких, что думает Дамагаров о войне России против Украины. Стоит ли отказываться от совместной истории с Россией? Народы многое связывают. Не стоит отказываться ни от чего, что является историей. История – это такая вещь, что если мы сейчас начнем в угоду сегодняшней любой конъюнктуре политической менять историю, ну и так, сколько можно уже, от истории и так ничего не осталось. Поэтому э, нужно говорить правду. История должна быть правдивой для начала. Надо говорить обо всем. О дружбе называет о дружбе, о ненависти называет о ненавистью. Обо всем надо говорить. Э, Дмитрий Лиш, что будет на 9 мая? Я еще не смотрел прогноз погоды, не знаю, какая погода будет 9 мая. Вы уточните свой вопрос, что будет на 9 мая, где, в какой стране. Я вам с удовольствием отвечу на вопрос. Дмитрий Ильич, как вы относитесь к таджикам? Ну, прекрасно, я ко всем народам отношусь хорошо. К таджикскому народу говорю, отношусь хорошо, к казахскому отношусь ко всем хорошо. Отдельные люди бывают очень плохие, но их не надо ассоциировать с народами. Вы, поддерживаете контакт с Порошенко. Крайний раз видел Петра Алексеевича Порошенко. Я общался с ним на похоронах у Леонида Макаровича Кравчука практически год назад. С тех пор не видел и не слышал. Нас смотрят 10 406 зрителей в прямом эфире. И самое время мне сказать, у нас впереди все самое интересное. Самое интересное все впереди. Мы поговорим на все темы. И сейчас самое время сказать о том, что вы видите... Вот. вот Я вам покажу. Вот. Видите? Вот. Это прямоугольничек, на котором написано... Он находится слева от меня. Если вы смотрите на экране, наверное, справа от меня. На нем написано «Донать на дроны для ВСУ». Я... Хочу сказать вам, что в свое время мы обратились к высшему военному руководству Украины с просьбой э, скорректировать нас, сказать, что нужно для нашей армии, э, на что нужно собирать для того, чтобы помочь сбройным Силам Украины. Э, нам сказали, что вот дроны DJI Mavic 3 Fly More, Combo очень нужны нашим сбройным Силам. И мы стали собирать деньги на э, дроны. Значит, на сегодняшний день передано, ну, закуплено на сегодняшний день уже 24 дрона, собрано уже на 26 дронов, передано 18 уже войска. Мы сейчас докупим еще до 30 и передадим еще 12 дронов сразу, чтобы не мельчить. У нас есть куратор от Министерства обороны, который нам четко показывает, э, в какие бригады передавать. Мы передаем дроны конкретные бригады, командирам бригад под расписку, акт приема передачи. Письма благодарственные ну, бригады нам дают, но ну, я все публикую в Инстаграме. Э, друзья, у нас совершенно прозрачный сбор денег. Я ненавижу в массе своей фонды какие-то, какие-то волонтерские организации. Простите мне но после того, что я вижу, как служба безопасности Украины одно, одного за другим берет мошенников, которые под видом волонтеров или фондов, или кого-то еще черта, или дьявола, собирают с доверчивых людей деньги, и эти деньги идут не на армию, а им в карманы, э, мне фонды не нравятся. Я люблю адресную помощь. В чем она заключается? Вот Монобанк, счет у нас, это банка, так называемая, абсолютно прозрачно сколько приходит что э, уходит что покупается все видно любой человек донатящий на дроны может увидеть движение денег и это то что мне нужно я люблю прозрачность и честность и чистоту стерильную просто поэтому в любой валюте вы можете донатить на дроны для сбройных сил украины э, DJI Mavic 3 Fly More Combo э, Поднесите камеру своего мобильного телефона к этому прямоугольничку, и можно задонатить, кто сколько может. Я только хочу сказать, что перед наступлением, которое будет неминуемо э, и очень скоро, э, нам очень нужны эти дроны. Э, кто в евро, в любой валюте вы можете донатить, кто в евро, посмотрите в описании, под, э, э, в описании прямого эфира, посмотрите, как в евро донатить, там есть один момент отдельный. Ну и продолжаем отвечать на вопросы. 10 889 зрителей нас смотрит. Так, после победы Украины будут ли границы между Казахстаном и Украиной? Меря спрашивает из Казахстана. Хороший вопрос. Вы знаете, я не захватчик по натуре своей. Мне не нужны чужие территории. Мне нужна моя Украина. Если Казахстан захватит Россию и выйдет на границу с Украиной, пожалуйста, мы будем тогда граничить с Казахстаном. Но зная казахов, они тоже прекрасные люди. Они хотят жить в мире, в любви, в радости, в своей прекрасной стране. Я очень люблю Казахстан, неоднократно это говорил, поэтому я думаю, что общей границы у нас не будет, но общие мысли, общие пожелания, общая радость у украинцев и казахов будет всегда. «Надо ли уехать из Москвы?» – Дмитрий спрашивает. Вы знаете, я... Долго распространяться не буду на эти темы, но я четко вам сейчас скажу. Все нормальные люди, кто может покинуть Россию, покиньте ее. Там впереди будет очень плохая история. Не исключено дойдет до боев внутри России. Не украинская армия войдет на территорию Российской Федерации, а внутри могут частные военные компании биться друг с другом. Я объясню свою мысль. Дело в том, что впереди у России тьма. И уже сейчас, понимая это, многие серьезные, то ли госкомпании, то ли губернаторы, то ли просто богатые люди, обзаводятся частными армиями. Потому что, когда Украина победит Россию, в России начнется сутолока, сумятица, суета, начнут друг у друга отнимать собственность, и вот тут пригодятся частные военные компании, которые будут охранять собственность. Поэтому, вывод один, смутные времена впереди, и в этой ситуации я всегда представляю себя на месте тех, кто спрашивает, что бы делал я, но ну, я бы уезжал из России немедленно вообще, это надо было сделать уже позавчера. В любое место, в любую страну, куда можно, если у вас позволяют ресурсы финансовые, если вас ничего не держит. Тут же есть, знаете, тоже человеку 80 лет, например, 85, куда ему ехать. Хотя и то, бывают люди крепкие в этом возрасте и уезжают. Теперь, что касается жителей Крыма и Донбасса оккупированного тоже временно оккупированного, я подчеркну. Я говорю об этом уже несколько месяцев. Я повторю еще раз. В Крым и Донбасс войдут украинские войска. Случится это, случится для россияна, для нас произойдет. Очень скоро. Если в случае с Крымом, понятно, что Крымский мост будет взорван, от него останутся обломки. И Вырываться из Крыма, в который входят украинские войска, будет очень тяжело. Потому что паром, паромная переправа, наверное, будет работать под обстрелами. Но вы же понимаете, что кого туда пустят убегать на паромную переправу. Блатников за деньги, войска будут убегать. То есть непростые люди. Я хочу, чтобы вы поняли. Все граждане России, которые попали в Крым с 2014 -го года незаконно. Почему незаконно расшифровываю? Потому что законно попасть в Крым это пройти украинскую границу и украинскую таможню. Поэтому все россияне, попавшие с 2014 -го года в Крым незаконно, находятся там с точки зрения украинских законов незаконно. Все россияне, приобретающие приобретшие там собственность, недвижимость, какие-то санатории или квартиры. Это все незаконно, потому что это не прошло украинский нотариат, это незаконные акты, это все будет аннулировано. Поэтому у кого есть возможность быстро все продать и убежать из Крыма, делайте это, я даю бесплатные советы. Я об этом говорю уже несколько месяцев. Смотрите, пробки на мосту крымском э, в сторону России уже, сколько дней уже пробки. Я же не просто так говорю, я же что-то знаю, наверное. Поэтому дают добрые советы, бесплатно. Россияне, которые находятся в Крыму, убегайте. Чем быстрее, тем лучше. Украинские коллаборанты, которые находятся в Крыму. Кто такие коллаборанты? Это те, кто призывали Россию в Крым. Кто плотно сотрудничали с Россией. Я не имею в виду сантехников или там, медиков. Нет, я имею в виду тех, кто... В политическом плане сотрудничал с российскими оккупантами. Но вам тоже дорога туда, в Россию. Забирайте свои российские паспорта, они у вас есть наверняка, и дуйте туда. Э, как это, Дрангнахостен или как это по-немецки. Э, убегайте, убегайте, потому что, э, смотрите... Коллаборанты из Харьковской области, когда наши сделали рывок и освободили э, оккупированные территории на Харьковщине, они дороснули быстро в Россию. У них нет другого пути, здесь э, суд, суд-тюрьма. Вот. Поэтому тоже. Теперь что касается Донбасса. Россияне, находящиеся на территории временно оккупированного Донбасса и э, коллаборанты, вам тоже надо убегать. Но вам проще убежать, чем из Крыма. Крым будет отрезан. А с Донбасса вы проще убежите в Ростовскую область, там в другие области, вам будет проще убегать, но заблаговременно я бы на вашем месте об этом как-то позаботился, потому что ничего хорошего впереди нет. Она смотрит 12 574 зрителя. Я прошу каждого из вас донатьте, пожалуйста, деньги на с Збройные силы Украины на дроны для вооруженных сил Украины. А, ну что, мы скоро будем начинать уже рассказывать про атаку на Кремль. А, про... Так, я смотрю. Угу. Угу. А, будем рассказывать про атаку на Кремль, про то, а, кто за этим стоит и так далее. И если бы Украина напала на Россию, вы бы уехали? А, Украина напала на Россию я не могу даже представить себе во сне, чтобы Украина напала на Россию, ну как, ну что что за вопрос а, чему Зеленский назначит виногороду за голову Путина не знаю тема Ермака и убежала, что про Ермака, напишите еще раз а, так, почему НАТО расширялась, почему провоцировала Россию Спросите у Соловьева. У вас в голове, я же говорю, Соловьев. Спросите его. НАТО должно у России еще спрашивать, расширяться или не расширяться. Кого еще НАТО будет спрашивать? Хочет, расширяется. Украина тут причем. Украина независимое государство. Хочет, в НАТО идет, если НАТО ее возьмет. Хочет в ЕС, хочет, никуда не идет. Вас это бед. Так. Добрый вечер, мне 17 лет, нравится Украина, Я, что мне сделать, чтобы уехать из России? Уехать. Уезжайте, ребята, уезжайте. В России есть светлые, нормальные, просветленные люди, которые все понимают, которые ненавидят Путина. Убегайте, убегайте, убегайте. Ну, вам простой совет. Если Зеленский не идет, вы идете с кем? Это на выборы. Я вообще ни с кем не хожу. Я всегда хожу, куда мне надо сам. Мне компания для того, чтобы куда-то пойти, не нужна. Хочу пойти на рынок писарабский, иду. Хочу пойти в магазин, иду. Хочу пойти в гости, иду. Мне для этого не нужна компания. Что касается политики, тут вопрос же явно политический. Я вообще не собираюсь никуда идти. Не собирался и не собираюсь. Никуда не иду. Еще раз говорю это. Меня вполне удовлетворяет то место в жизни миллионов людей, которые я занимаю. Дмитрия Труханова задержали. Украл 92 миллиона гривен. А откупиться может за 13 миллионов. Какого черта происходит? Слушайте, ну что я вам могу сказать? У нас есть суды. У нас есть э, судебная власть, у нас есть прокуратура. Я не знаю. Я не изучал вопрос Трухановым. Э, мне нечего сказать по этому поводу. Как без денег уехать молодому человеку из Москвы, Дмитрий? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Найдите деньги, попытайтесь найти деньги. Но, вы знаете, хоть чучелом, хоть тушкой валите оттуда. Будущего нет. Нет будущего. Вам 17 лет, а через год вам 18. Схватят, отправят куда-то воевать. То ли в Сирию. Война с Украиной к тому времени закончится. То ли еще куда-то. Бесправная, тупая страна. Скобеева уже сказала, что флаг Украины – это тряпка. Я думаю, что тряпка – это то, что находится в штанах у ее мужа, как его Попова, она спутала. Флаг Украины – это гордое полотнище, которое развивается над прекрасной страной и будет развиваться. А Скобеева, она уже давно выжила из ума, тупая лошадь. Ну ничего, они все скоро окажутся там, где сегодня оказался Владимир Зеленский, в Гааге. Вот сегодня в Гааге неспроста присматривает помещение, где трибунал будет. Багато російських агентів є біля Зеленського Ну є звичайно Я не знаю чи багато але є є їх будуть брати У нас прекрасна служба безпеки зараз я думаю що вона буде працювати і в неї будуть певні успехи успіхи так не перестали ли ви слушать Висоцкого як Акуджаву? Чи я должен перестать слушать Висоцкого и Акуджаву? я люблю Висоцкого я люблю Аку это часть моей жизни. Человек должен перестать слушать. Вы знаете, я всегда отвечаю на вопросы не так, как многим хочется услышать ответы, а так, как правда. Вот я по правде это делаю, и я не вру. Врать невыгодно. Вообще, врать невыгодно. Заврешься, а потом не вспомнишь, как отвечал, и будешь мучительно подыскивать.